Уважаемые друзья, в данном видео я хотел бы кратко и содержательно рассказать вам о тонкостях написания кандидатской диссертации. Как всегда, коротко и по делу. Не забывайте подписываться, ставить лайк, мне это очень помогает. Также вы можете ознакомиться с гайдом на моем канале по подготовке научных статей «Как просто написать научную статью». Итак, приступим. Перед написанием кандидатской диссертации вы уже должны уметь писать научные статьи, публиковать их в различных научных изданиях, владеть научным стилем изложения материала, знать, как правильно работать с источниками исследования и где их находить, иметь представление о базисе научной этики, ну и знать хотя бы минимум методов получения эмпирических данных. Овладевание научным стилем изложения материала пройдет само собой, по мере того, как вы будете писать более-менее сносные научные статьи. Также навыки работы с источниками исследования научными работами иных авторов, статистика и так далее придет сам по себе по мере практики подготовки научных статей. Как просто начать писать научные статьи, вы можете увидеть в обучающем ролике на моем канале, который находится в плейлисте «Научный кружок». Научная этика. Тут важно запомнить ряд базисов. Твоя работа не уникальна, ты не уникален. Есть еще миллионы других работ, сотни тысяч других авторов, которые, по сути, не могут быть уверены в безапелляционности своих авторских позиций и выводов. Если короче, то помни, не воруй чужие мысли, указывай источники, на которые ты ссылаешься. Сомневайся, оспаривай, но не осуждай и не унижай работы других авторов, их мнения и сами их личности. Приведу пример соблюдения этики. Иванов в своем научном труде о влиянии белого цвета на организм человека указывает на то, что белый цвет оказывает оздоровительный эффект на организм человека. Однако по результатам нашего исследования, а также мнений других авторов, удалось установить, что белый цвет оказывает положительный эффект только под призмой зеленого фона. Вот это пример нормального этического цитирования. Приведу перечень популярных, на мой взгляд, и наиболее используемых методов получения эмпирического материала. Экспертный опрос, анкетирование, контент-анализ, сравнение, наблюдение, анализ. Экспертный опрос – это когда опрашиваются люди определенной категории – врачи, землеустроители, повара, полицейские, люди, которые являются экспертами в своей конкретной области. Анкетирование – ну понятно, делаем анкеты, люди их заполняют, обычно это делается в виде анкетных опросников с заранее подготовленными вопросами и ответами. Контент-анализ – изучаем какой-то интернет-ресурс, газетный заголовок, научную заметку, описываем, анализируем содержание, делаем выводы. Сравнение – берем одно, сравниваем с другим, делаем выводы. Наблюдение. Смотрим, как одно явление изменяется с течением времени или при воздействии определенных факторов делаем выводы. Ну, анализ. Анализ – это есть данные, думаем над ними, ищем закономерности их увеличение, понижение, изменения, в общем. Приходим к каким-то выводам, но ну, обычно используется статистический анализ, то есть есть некая статистика, мы берем эти цифры, анализируем между собой, находим где они увеличились, где уменьшились. И примерно ну, целеполагание устанавливаем, что уменьшились из-за этого, увеличивались из-за этого, и это изучаем, цепляемся, то есть крючками цепляемся за все, что мы думаем, ищем. Мы можем в диссертации искать что-то одно, потом, пытаясь разобраться в этом, приходим совершенно к другому. И поэтому у вас вот параграфы, главы вашей диссертации, тексты, ваши мысли. Вот сегодня будут одни, а через полгода работая над диссертацией, вы такой скажете, о, блин, чего я этого не видела, вообще развернете в другую сторону. Главное выдерживать ну вот, свою линию, не прогибаться под свои же хотелки, желания. Поверьте, это очень интересно, вам очень понравится, если вы займетесь этим с душой. Рассмотрим типичные требования к кандидатской диссертации. Ну, твоя работа должна быть на 150-180 страниц объема, не более, потому что больше 200 страниц объема профессура говорит, «О, это уже не кандидатская диссертация, ты замахнулся на докторскую, ты немного ли о себе думаешь?» Не нужно этого делать. Если ты определился с названиями параграфов, то уже считай, структура диссертации тебе понятна. И ты знаешь, о чем писать, где проблема, что искать и так далее. А я бы точно порекомендовал бы написать в рамках каждого параграфа, который ты определил по своей работе, по одной ваковской, хорошей, глубокой научной статье. И опубликовать, безусловно, эти научные статьи, после чего их использовать уже в рамках своей диссертации. Да хоть даже 70-80%. Этой статьи переноси в свою работу. Это твоя работа. Не слушай балбесов, злопыхателей, которые говорят, что это самоплагиат. Тебя, наоборот, обяжут иметь по работе научные статьи, которые ты писал в рамках подготовки своей диссертации. Поэтому это никак не плагиат. Это твоя работа, которую ты выполнял в рамках подготовки диссертации. Слава Богу, есть техника, есть сервисы, которые определяют, чьи это статьи, сколько процентов там, плагиата плагиаты, оригинальности у тебя в работе от таких-то, таких-то статей, текстов и так далее. Важно, важно, важно, важно. Успех защиты написанной диссертации, безусловно, зависит не только от тебя самого, но и от авторитетности твоего научного руководителя, от качества вашей совместной воли к твоей защите, от вашей работы. Если ты выберешь вялого научника, жди беды. Безусловно, твоя диссертация должна быть ожидаема диссертационным советом учебного заведения. Не думай, что ты со своей готовой работой просто придешь под стены образовательной организации, и они такие, эй, смотрите, это самый Иванов пришел со своим великим трактатом, Нет, такого не будет. Рекомендую от себя не заниматься обучением в аспирантурах, адъюнктурах, потеря времени, просто ад. А, да, отобьют у вас просто желание Там 3-4 года, пока вы учитесь, ее писать честно, ну такой уровень бюрократизма, ад. Работать над кандидатской диссертацией я рекомендую в рамках соискателя. Поверьте, это сэкономит ваше время, нервы, а сама учеба в асферонтуре, скорее всего, ну, как и сказал, потеря времени. А, так как я э, достаточно точно знаю, что если человек умен, и он тянется к защите, у него все получится. Надеюсь, это видео для тебя было полезным. Я как можно сильнее постарался сократить объем этого видео, так как понимаю, что людям смотреть видосы, где выступает какой-то там артист, научный сотрудник с лекцией на один час, там монотонно, ле -ле, вот это все, ну просто неинтересно, это душно, а душняк это вообще не наш выбор. Если у кого будут какие-то уточняющие пожелания, типа сделать видео какое-либо, как сделать вот это в рамках диссертации, или как подготовить какой-то научный продукт, или как там, разобраться с этим. В общем, пишите все в комментариях, я все учту, постараюсь все сделать для вас, найду в себе силы. Подписывайтесь, ставьте лайк. На моем канале, кроме научного кружка, есть разный интересный контент. Я играю в компьютерные игры с удовольствием, занимаюсь не только наукой. Люблю очень историю. Канал только начинает развиваться. Знакомьтесь, комментируйте. От себя скажу вам пожелания здоровья. И у вас все получится. Просто у вас все получится. Верьте в себя, все будет классно. Пушка, всем добра.